Учебное занятие номер 2. Организация работы в рабочей среде программы EquipCAD. В этом обучающем уроке будет проведено короткое пояснение рабочей среды программы EquipCAD. Для работы в программе необходимо включить AutoCAD, создать новый файл и можно работать. EquipCAD поддерживает работу с AutoCAD 2016 до 2022. Настройки среды AutoCAD не влияют на работу программы EquipCAD. Оборудование в библиотеке адресовано в миллиметрах. Единицы чертежа также должны быть заданы в миллиметрах. AutoCAD и EquipCAD должны быть запущены одновременно. Дадим пояснение по главному меню программы. Оно содержит следующие разделы. Первый раздел – дерево. Эти команды группируют оборудование по его назначению или по производителю. Группировка осуществляется либо по типу оборудования, либо по производителю. Второй раздел – цеха. Раздел позволяет формировать группы оборудования по цехам и работать с ними в вашем проекте. Третий раздел – «Слои». Раздел позволяет включать и выключать слои, привязанные к оборудованию. Слои точек подвода коммуникации не активны до тех пор, пока не будет выполнена их простановка в проекте в разделе «Точки подключения оборудования». Следующий раздел – «Точки подключения оборудования». Раздел позволяет устанавливать и редактировать точки подвода коммуникаций. Последний раздел – Нумерация. Раздел позволяет установить и удалить нумерацию оборудования на плане. Теперь дадим пояснение по вкладкам программы. Фотографии. Вкладка отображает фотографии оборудования из выбранной подкатегории. В зависимости от настроек программы может отображаться или фотография, или 3D-слайд оборудования. Карточка. Вкладка отображает фотографию или 3D-модель выбранного изделия. Дополнительно можно посмотреть его общее описание и основные характеристики. Спецификация. Вкладка для работы со спецификацией. Порядок работы с спецификацией будет рассмотрен в, последующем роли, в последующих роликах. Вкладка позволяет... Фильтр. Вкладка позволяет облегчить и ускорить подбор необходимого товара по его характеристикам. Характеристики и аксессуары. Вкладка, дающая более подробную информацию про выбранное изделие. Также указаны необходимые аксессуары для выбранного изделия. Опис... Описание и подключение. На вкладке указаны все варианты подключения выбранного изделия, а также более подробное его описание. Для прочтения всей информации можно изменить размер окон, а специальными курсорами перемещать текст. Дополнительное оборудование. На вкладке указан перечень дополнительного оборудования к выбранному изделию. Файлы. На вкладке сохранены файлы с информацией по выбранному изделию. Свободные остатки по складам. На данной вкладке можно увидеть количество выбранного товара по каждому складу. В этом обучающем видеоуроке мы рассказали о рабочей среде программы EquipCAD, показали основные вкладки программы и дали их короткую характеристику.